Под колодой, под колодой у нас десятка пентаклей. Ну что ж, замечательно, финансовая карта в первую очередь, карта финансового благополучия, благосостояния. Карта семейная, карта, говорящая о том, что, может быть, вы из семьи, в которой, из обеспеченной семьи, в которой деньги передаются из поколения в поколение, либо вы во главе семьи, и у вас хватает ресурсов и финансовых, и душевных, может быть, для того, чтобы обделить всех-всех членов вашей семьи, и старшее поколение, и детей ваших, и даже вот домашних животных. Ну, давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Кстати, очень хорошая зарплата, может быть, по этой карте. То есть вы достигли своего какого-то уровня, которого, может быть, давно хотели достичь. В центре креста у нас Паш Пентаклей. Опять деньги. Которую перекрывает семерка посохов, в основе вашего креста девятка посохов, в недавнем прошлом девятка мечей, во главе вашего расклада Король кубков. В ближайшем будущем карта башни. Для вас, мои дорогие королева посохов. В вашем окружении восьмерка кубков. Надежды и страхи – карта дьявола. И чем все завершится? Шестеркой посохов. Ну что ж, давайте начнем с Малого Креста. Паш Пентакли семерка посохов. Паш Пентакли – это э, новости, новости о каких-то, о деньгах. Может быть, это не сами деньги, но вы можете получить, например, уведомление, какое-то сообщение о том, что... Вам поступили, может быть, какие-то деньги. Деньги небольшие в данном случае. Небольшая премия, небольшая прибавка, может быть, к чему-то, какой-то зарплате или еще к чему-то, какой-то вы... небольшая выплата, или подарок денежный можно получить. Вот, пожалуйста, вам перешлют, может быть, через банковский перевод, или по почте какую-то сумму можно получить, или просто получить в конверте можно. Паш Пентакли – это еще дети. Дети в данном случае земной стихии. Это девы, тельцы, козероги. Козероги – ваш противоположный знак, кстати. А что тут еще может быть? Вы знаете, как бы не была мала сумма, если это деньги, все-таки все равно приятно. Давайте так об этом думать. Ну и тут же ее перекрывает семерка посохов, может быть, в принятии решения какого-то. Семерка посохов – это когда мы решили, нам надо крепко стоять на своем решении, отстаивать его, не, не слушать никого, никакие вот договоры, никакие сплетни. Приняли решение, решили так, или высказали свое мнение, и не отступайте. И не будете отступать, потому что вот это вот ваша позиция. Посмотрите внимательно на карту. Сидит она в позе лотуса, в позе йоги, асана-йога, и медитирует, то есть она вся погружена внутрь себя, ее даже не касаются вот эти вот попытки других людей что-то там навредить ей, что-то, я не знаю, сплетни какие-то распускают, может быть, что-то, какие-то колкости в ее адрес, как бы, говорят. Но она вот, ее вот это вот солнечное сплетение, то есть это центральная чакра ее, она как бы горит аж. То есть она вся внутри в себя, она верит в себя, в свои силы, в свою вот эту внутреннюю энергию какую-то. И вот это все окружение бесполезно, это мелочь, вся, как-то даже не трогают этого человека. Поэтому как бы э, решили, например, уйти с этого с работы и заняться своим бизнесом, и, может быть, вашим окружающим не нравится это решение, потому что все-таки, когда мы работаем где-то, нам э, стабильно выплачивают зарплату, а когда мы начинаем свой бизнес, нет никакой гарантии, когда мы получим деньги, когда будет стабильность. Так что, но вы уже так решили, значит, так и будет. И продолжается те, эта тема, кстати для, кстати, для тех, кто, например, решил уйти с работы, может быть, это вот ваши какие-то там остатки денег вам доплатят, выплатят перед тем, как вы уходите. Но это не факт, это может быть любая сумма, откуда-то совершенно полученная, просто как подарок или еще что-то. Тема продолжается, тема «Воина», «Девятка посохов», это карта, которая говорит «Не отступай, ни в коем случае» отстаивая вот это вот свое мнение, то есть э, руки не опуская, может быть, уже давно это длится, ситуация, вы уже как бы на, на краю того, чтобы отступить, поддаться, может быть, на чьи-то уговоры, на чью-то критику, на чьи-то какие-то э, нападки на вас, но э, карта говорит, э, еще день простой, ночь продержаться, и тогда можно будет как-то расслабиться, с, то есть э, опустить оружие, но пока не пришло время, но самое главное, карта еще и под, как бы поддерживает вас вот в этой битве, потому что она и говорит о том, что еще чуть-чуть, мало совсем осталось. То есть это не будет еще длиться очень долгий период, это всего вот чуть-чуть. То есть не поддавайся на какие-то уговоры, не, не поддавайся на какие-то провокации, стой на своем, веди свое войско за собой, потому что эта карта генерала, за ним идет войско, солдаты какие-то, и э, будьте уверены в себе. Ну и я вижу, почему вот это вот все, как бы, карты вас как бы так поддерживают. Потому что, видимо, были какие-то проблемы в недавнем прошлом. «Девятка мечей» говорит о бессонных ночах. О переживаниях каких-то знаете когда просыпаешься среди ночи и начинается вот эти мысли начинают одолевать всякие негативные все вкружится кружится в голове вот такая вот стиральная машина в голове из негативных мыслей каких-то из тревоги страхи вот это все наши вот эти вот птицы черные это наши дурные мысли ну не всегда не дурные но дело в том что наши страхи мы иногда боимся за то что еще ничего не случилось мы скорее нагоняем их на себя знаете нагнать страхи говорят так и есть поэтому в общем то же ничего пока еще не случилось негативного поэтому чего зря бояться то вот как бы надо верить в себя вот быть вот этим генералом и воином понимаете поэтому но я думаю что все это в недавнем прошлом вы совсем с этим справитесь а во главе вашего креста король кубков. Король кубков – это мужчина элемента воды, раки, рыбы, скорпионы, кто-то из вас, раков, может быть, вы во главе всего этого, то есть сами вы распоряжаетесь всем вашим раскладом на а, август месяца, вы главное лицо, естественно, но не часто карты так об этом говорят. Но в данном случае говорят, что вы сами главное э, лицо, ведущий персонаж во всей этой истории вашей. Король кубков люди обычно мягкие, э, это водная стихия, это эмоции, эмоциональные. Э, умеют, это те мужчины, которые умеют показывать свои чувства умеет говорить о них умеет говорить о любви кстати кстати это может быть любой мужчина не обязательно мужчина элемента воды любой мужчина который влюбляется он у нас играет проходит по картам таро как э, король кубков то есть он вот становится мягким заботливым он готов вам подарить какие-то вот эти вот позитивные эмоции отдать свою любовь вам но еще единственное, что у каждой карты есть оборотная сторона. Вот у этой карты короля кубков у него могут быть проблемы с алкоголем. А, ну, а вообще, люди вот в водной они очень. Эм интуитивные, как бы у них, вот они чувствуют других людей, поэтому э, часто занимаются чем-то, может быть, кто-то займется какой-то эзотерикой, или как бы вы задумываетесь над тем, чтобы заняться чем-то таким, вот, или психологией, может быть, это тоже надо чувствовать людей, вот. Кто-то, может быть, вот психологией займется тоже, может быть. Но ближайшее будущее у нас не довольно такое, знаете, драматичное, я бы сказала. Карта башни, она есть драма. То есть, как гром среди ясного неба, молния, которая вот эта молния попадает в ваш, что ваш? Ваш дом, вашу работу, в ту структуру, которая не выдержит вот, этого, вот, вот этой молнии. Что это? У кого-то, и знаете, вот обычно в традиционной колоде люди аж падают с этой башни. Ну что это может быть? Это может быть вот так вот, как гром среди ясного неба, разрушились ваши отношения с близким человеком. Либо с любимым, любимой, либо дружеские отношения разрушились, порвалось, полностью разорвались отношения с другом или подругой, с которыми вы давно дружили. Работа, вы вдруг приходите или узнаете, что закрылся ваш офис неожиданно, может быть, как и обанкротился, или еще что-то, или вас уволили неожиданно. Что-то такое очень драматичное будет происходить. Но э, при всей своей драматичности ситуации э, карта всегда говорит о том, что, и часто я повторяю это, только те структуры разрушаются в нашей жизни, у которых нет крепкой основы то есть э, отношения видимо по-видимому разрушились бы в любом случае у них видимо нет крепкой основы. если был бы крепкий фундамент никакая молния их бы не разрушила работа тоже это видимо не вечная была для вас и также надо так с философской точки зрения помнить о том что на вот э, руинах вот этой башни всегда начнет что-то новое возрастать, новая зеленая трава начнет взращиваться. Я всегда вижу это мелкие такие красненькие э, пионы или мелкие цветы, они возрастают, Про возрождение происходит какое-то. Так вот, я извиняюсь за шум, я в Хорватии очень жарко, за 30 все окна открыты, и люди ходят на пляж, машины ездят на пляж, так что... Ну, знаете, так придает изюминку. Для вас, мои дорогие, мои дорогие раки, у нас для вас выпала королева посохов. Ну что ж, королева посохов – это такая яркая женщина. Это женщина элемента огня, лев, овен, стрелец. Для мужчин, может быть, это ваша партнерша. Для женщин, может быть, вы, вас, я вам говорю всегда, не обязательно карты говорят про вас, как вот знак зодиака, а говорят, описывают вас, как ваш характер. Яркая женщина, женщина, которая может себя преподать через одежду, даже, знаете, какой-то, может быть, студент, как-то можете удивить людей своим стилем, своим, своей прической, своим, может быть, макияжем, чем-то. Такой вот яркость в этой личности может быть. И не неудивительно, потому что люди обычно творческие какие-то либо если даже работа у них может быть какая-то ординарная, но у них есть какой то вот они умеют рисовать, могут быть, есть какой-то задаток творчества, к творчеству, хобби какое-то есть, может быть. Люди обычно, они очень любящие работать на кого-то, они вот этот вот огненная стихия, они лидеры, хотят работать на себя, очень предприимчивые, умеют зарабатывать деньги на своих талантах, кстати, если уж поет, так поет лучше в лучшем ресторане, если уж рисует, так ее картины продаются, что-то вот в такой области для женщин, может быть, это вы, может быть, женщина рядом с вами вот такая, с ней хорошо делать бизнес совместный. Она будет очень такая вот активная, энергичная, все у вас будет получаться. Либо, как я сказала, для мужчин, может быть, это ваша подруга или ваша вторая половинка. В вашем окружении кто-то все-таки уйдет от вас, вот эта вот восьмерка кубков, из вашего окружения кто-то уйдет. Скорее всего, близкий друг или близкая подруга, может быть. Может быть, на самом деле, коллеги, если вы... Вот эта вот башня была, если это были, например, работу вы потеряли, вот так вот. То есть коллеги уйдут, тоже не будет их в вашей жизни больше. Или отношения у кого-то разрушились вот по этой башне, значит, человек уходит от вас. А так как почему-то... Уходят от вас, да, но знаете, как-то не вижу драмы такой особой, не вижу слез, не вижу. То есть, видимо, эти отношения, вот по этой карте особенно, они уже отжили себя, уже вы прекрасно, наверное, сами уже понимали, что пора как бы, может быть, даже легче так, что человек сам ушел от вас, или сам завершил отношения, и тогда уже как-то легче стало, легче вот это все завершать. Ну и вашим надеждой страхи, я не думаю, что это надежда, скорее всего, страхи. Страхи – это карта дьявола, это вот страх, помните, я говорила, алкоголизм, наркотики, игровая зависимость, все то, что излишнее, даже трудоголики, это проходит как карта дьявола. Иногда карта говорит о сексуальности, когда отношения построены чисто на сексуальных отношениях, то тут как бы нет никакого ничего такого плохого, если только не переходят за рамки. Что тут еще может быть? Жадность, вот это вот проходит по этой карте, или излишняя трата денег, шипоголики, когда люди зарабатывают и не ценят свои деньги, не ценят то, что они заработали, тоже может быть, знаете, это Вселенная наказывает за это. Все такие какие-то грешки наши иногда, это может быть просто пристрастие к сахару, пристрастие к шоколаду или еще что-то. Чего-то вы боитесь вот этого дьявола, а дьявол это наши грешки, своих грешков вы боитесь. Ну и ваша последняя карта замечательная, шестерка посохов, победа. То есть если тут у нас разрушение идет, я не зря вам сказала, всегда на руинах что-то новое взрастает, вот вам и шестерка Посохов, признает вас. Найдете новую работу, это новый пост, новая должность, может быть, для кого-то, достижение чего-то. Если вы решили больше не идти работать, а заниматься своим бизнесом, тут тоже прорыв, успех, достижение чего-то. Победа, победа, победа, признание, признание вас за ваши заслуги какие-то. Все самое такое позитивное. Особенно хороша эта карта людям, занимающимся творчеством, может быть, или, например, академическим трудами какими-то. Что-то такое. Вы напечатают вас в журнале, может быть, статью вашу, блогеры, вот все какое-то творческое какое-то, что-то, может быть. В театре вы играете, поете ли вы, я не знаю, музыкой занимаетесь. Вот это все по этой карте. Просто замечательно. Так, ну что ж, про любовь. Раз обещала, значит, буду, будет. будет. Первые три карты для тех, кто в паре. Опять карта дьявола. Двойка мечей и карта мира. Карта дьявола, вот это вот то, что я говорила, у человека проблемы. Человек, с которым вы в отношениях, у него проблемы. Проблемы могут быть то, что я уже перечисляла, это наши грешки. С алкоголем, с наркотиками, с игровая зависимость, или сексуальная какая-то зависимость, или извращение какое-то. И вы, вот понимаете, принимаете решение. Я не хочу говорить, какое решение вы примете, это уже ваше дело. Но какое бы решение вы не приняли, оно будет верным. Потому что карта мира говорит об успешном завершении цикла. То есть отрежете ли вы этого человека из своей жизни, значит, это успешное завершение цикла, избавились. Если вы решите остаться в этих отношениях и помочь человеку выйти из этого, из этой, из этого состояния, это тоже успешное завершение цикла. Поэтому это уже вам решать, как и что. Но решение будет такое, знаете, очень жизненно важное, ведь и боитесь принимать его. Вот этот страх тоже есть. Закрытые глаза по двойке э, мечей. Но решение все-таки вы примете. Карта мира. Карта, последняя карта в череде старших арканов. Успешное завершение цикла. И выход в мир. Для тех, кто одинок. Карта звезды. Вы знаете, э, для козерогов, которым я записывала до вас, выпала то же самое, та же самая карта. Первая. Те, кто одинок. Пятерка Пентаклей. И карта Возрождения. Ну что ж, мои дорогие. Карта Звезды – это исполнение ваших желаний, исполнение ваших мечтаний. Э -э у кого-то, кстати, могут быть какие-то проблемы. Проблемы либо с деньгами, либо с жильем, с вашим здоровьем. Я не знаю, как это совместить с вашим личным состоянием. Но э -э судьба подарит вам еще один шанс. В любом случае. Э -э может быть, вы мучились, у вас какие-то еще вдобавок проблемы были, помимо того, что вы одиноки, или вот от того, что вы одиноки, может быть, вы еще и, у вас были какие-то еще другие дополнительные проблемы. Но посмотрите, два старших аркана, звезда, исполнение желаний, исполнение мечтаний, возрождение, судьба пошлет, как я сказала, вот этот ангел-хранитель с трубой, который дает вам второй шанс по жизни, то есть вы можете встретить кого-то, построить новые отношения, Но все тут замечательно. Про финансы для раков. Ваша первая карта. Тоже возрождение, но замечательно. И десятка пентаклей. Ну, для раков с деньгами. про ну, замечательные карты. Ну, посмотрите, карта шута, начать с нуля. Может быть, вы какое-то новое дело начали. У вас есть, вы знаете, может быть, даже вы воспользуетесь какими-то семейными деньгами. То есть, может быть, семья поддержит вас, родители или кто-то. Или у вас есть какие-то вложения или что-то. Вы, может быть, решите начать новое дело. У вас второй шанс тоже, возрождение или возрождение вашего бизнеса. Может быть, вы вложили деньги, и у вас пошло дело. Если своя работа, может быть, у вас какой-то еще второй шанс, вам дали еще какое-то повышение. Мне, э, вообще люди просыпаются из мертвых Вот по этой карте То есть э, был какое-то затишье Вы чувствовали себя как будто Может быть вы пошли на новую работу Вам дали и вам дали хорошие зарплату. Вы чувствуете себя свободным Карта шута, я как ребенок Я радуюсь, радуюсь жизни И у меня появилась свободная. Я могу делать, что я хочу на этом месте Мне дали свободу, может быть, какого-то Какое-то делать то, что на что я способен Вот так вот Ну очень и очень позитивно